У кого если что это я только что вопрос пришел про тело света хотела спросить потому что говорят про это другие вот мастера тело света там что нужно перейти в теле света что это такое что-то я могу от тебя про это услышать ну по факту это очередная игра ума то есть я же не знаю в каком контексте они говорят что они это несут а, то есть есть некая же эзотерическая плотность да такая где там в уме происходят различные явления а по сути, если мы говорим о самореализации, то тут вообще ничего не возникает. Ты просто распознаешь а, есть, как оно есть. Все эти феномены это игра ума. Просто да, если мы, как есть присутствие, то тело, свет это опять что-то зелное, что-то не очень. Ну, ну да, что, что такое тело то есть если мы целостно смотрим вот целостно смотрим а, через осознавание то что происходит а, ощущается плотность тела ощущается как бы как говорится там, тонкое тело а, там светоносное тело тоже говорят но это все ведь в распознавании в осознавании, то есть это уже как объективная составляющая а символизация то о чем? о том что ты распознаешь да, то чем ты являешься на самом деле да. а если ты хотя бы с одним символом отождествилась ты в пролете то есть то чем ты являешься оно не может быть опи описано ни единым словом можно там сказать сознание тело света еще что-то но это все некие указатели это все равно еще внутри ума все крутится. <къем> да, я тоже так думаю. Вот иногда получалось так, что когда хочешь, допустим, внуку, вот любовь чувствуешь, и вдруг чувствуешь, что ты вся сияешь действительно. Как будто как солнышко. Он говорит, что у него тоже так же. Сияние ведь тоже в распознавании. То есть действительно есть, да, вот это вот можно назвать там, что... Но это ведь ум, он уже это называет светом, он это описывает как некое сияние. Есть еще термин «сияющая тьма», тоже. Но это все получается в терминологии в описании. Но даже когда ты закрываешь, ты закрываешь глаза, говоришь, да? И у тебя сияние вот это. Даже не, иногда я не, даже закрываю, иногда я не просто... закрываю. Просто есть ощущение Интересно. распознавания, узнавания некого сияния. Вот. Угу. А в данном случае, что это отлично, ну, этот феномен. А, это уз, узнается, распознается, угу. но кем? Опять. Да? То есть смотрение на смотрение. Да, и вот. А здесь различные феномены. Видишь, то есть оно возникло, то есть сияние распознается, потом вроде как бы опять. Не распознается, то есть это все еще вот в плюсе в минусе крутится. Да, вот и пришли к тому вопросу, который я тебе уже задавала: смотрение на смотрение, вот внимание на внимание, как это понять? <св> Потому что когда я действительно начинаю, как бы смотреть, у меня напряжение, наоборот, получается. А возможно, ты удержать хочешь? М вот смотри, получается внимание что, то есть ты на стул смотришь, да? ты, он в твоем, в твоем поле видения, в твоем внимании, точно так же тело. И вот, а вот эту вот очень тонкую инерцию, когда внимание на внимание, то есть ты как бы улавливаешь само внимание, получается? Да, получается. Вот. А когда специально? Вот, а это, когда это специально, не многие путаются в, в чем, угу. они хотят удержать это. Это как удержание уже получается. Здесь просто распозналось. То есть mm -hmm. вот оно. То же самое с осмотрением смотрение, с осознаванием осознавания. То есть в принципе даже вот это внимание, оно в осознавании ведь происходит. И по сути мы приходим к чему? Что кроме осознавания ничего другого нет. Ни, никогда не было и никогда не будет. То есть все, что видится, слышится, чувствуется, осознается, распознается, это все феномены ума, это все сон сознания. И для того, чтобы это усмотреть, и это стало, ну так скажем, твоим опытом, здесь нужно просто вот безмолвное восприятие. Чтобы не возникало перед внутренним и внешним взором, у тебя просто смотрение на это. Невовлеченность. Но как только ум начинает разглядывать эти феномены, все, то есть у тебя, ну, условно говоря, вектор внимания утекает на разглядывание этих феноменов. И там еще есть некий символ веры, да, который ты начинаешь верить во что-то. Ну, как бы, вот, просто так. Просто так уверовалась. Так тебе сказали, и ты э, в чистом самосознавании поверила, взяла на веру и сказала, о, да, это так. Поэтому, когда случается пробуждение, у тебя «да» и «нет» перестает существовать. Плохо-хорошо. хорошо Правильно-неправильно. То есть пробужденное сознание да, вот в этом теле, оно вне правил, вне идей, вне образов. И когда в осознавании случается, что ты хоп, за что-то зацепилась, и начинаешь себе рассказывать какую-то историю, и ждешь от другого подтверждения, или наоборот, не подтверждение, то есть вот здесь нужно уже быть внимательным, что это уже сон во сне пошел. То есть ментал, внимание уплыло, и оно там бесконечно может плавать. Поэтому такие инструменты, как внимание на внимание, смотрение на смотрение либо сборка на есть, оно собирает вот в перв... ну, как первое движение ума, да? в некую mm -hmm. точку, для того чтобы. Включилась осознанность, и все явления уже становятся в осознавании, то есть в распознавании. Ты уже не внутри а, какого-либо ментального захвата. Будь то это мысль, какое-то ощущение, какая-то картинка, и вот это бла-бла-бла-бла-бла, и так хоп, очнулась. Да, у меня феноменов, на самом деле, феномены бывают иногда, Наверное, цеплялась. Сейчас их почти не происходит уже так. Ну, Это естественный процесс. Это с, ну, созревание некого мозга есть. То есть ему уже сначала интересно, есть, как маленькому ребенку с одной игрушкой поиграться, с другой с третьей, с десятой, с двадцатой. А потом он уже понимает, что что-то тут уже не то. У -у -у. И тогда приходят такие вопросы. да, Кто я, что тут происходит, и все. И вот оно начинается наблюдение. Тоже как естественная функция. да? То есть смотрение вот такое идет за всем, что и как. И прежде всего еще а, смотрение за тем, как ты реагируешь на какую-либо ситуативность жизненную. Ну там же обычно вот это вот, да? Опять, кем смотреть? Ну, оно просто как смотрение идет. Это, получается, ум начинает распознавать все свои какие-то игры, которые у него там, в которых mm -hmm. он игрался. И, ну, опять-таки, основным фактором является, что вот это чувство глубинного некого покоя, спокойности, внутренний конфликт, он обну обнуляется. Вот это то, значит, что внимание течет в нужное направление. Разве что распознавание есть. И абсолютное Пробуждение — это то, когда у тебя не возникает абсолютно ни с чем какой-то другой идеи, как это должно было быть. То есть конфликт сам себя исчерпал, обнулен. Но если вдруг что-то да, вот, возникает, это просто яснее смотришь. Я все, все, вот, тоже писала, что очень много сплю в этом, в этом пару лет. Я, наоборот, очень мало спала. <свист> Ночью могла почти не спать 3-4 часа. А сейчас все время <свист> сплю сплю. Даже днем засыпаю. Буквально даже прилягу просто, думаю, две минуты. И все, я вырубаюсь. Что-то такое. прям каждый день. Но то твой он в осознавании, в распознавании? Ты ведь распознаешь, что вот он спится. Да, <свист> я... <свист> Вот я прилягу, думаю, сейчас встану, а потом чувствую, что уже засыпаю. Думаю, нет, надо же встать. И нет, все равно засыпаю. И ночью несколько раз встаю, и опять уже вроде как ясно все, не спать не хочется. Опять прилягу, и тут же опять засыпаю. Уже понятно, что такое. Да, тут не надо ничего понимать, просто вот так происходит. В наблюдении этого оставайся. Тут же опять... Видишь, очень тонко вылазит. Что я вроде как не должна сейчас спать. Да, Что-то да. не, не, неправильно происходит. Ну вот оно сейчас так вот происходит. Все. Спячка зимняя. Пока вопросов нет у меня таких. Петрофончик. А, наблюдая такое, что не задерживаются вообще эмоции. То есть, например, приходит какое-то чувство вины, и оно тут же как-то вообще растворяется. Приходит какая-то радость, и тоже быстро. И такое э, ощущение нейтральности. И в то же время ум говорит, что ну, как бы, не так должно быть. Должно же быть какое-то блаженство, что-то какая-то вкусняшка. А тут как-то как будто все совсем пресно. Это как раз то самое. Не, вести, не ведитесь в данном случае на символ пресно. Это для того, чтобы не было цепляния за состояние какого-то блаженства. Да? Потому что это все еще состояние истинное блаженство. Оно вот в этой нейтральности глубинной. Когда вообще не возникает ни одна мысль, ни одна волна эмоциональная, ни одна чувственная волна. И вот это то самое, то искомое. Ну и видишь, то есть он, естественно, уже в этом, но через вот этот символ пытается выпрыгнуть, потому что по привычке все еще хочет какой-то вкусняшки. Угу. Сама это. Сейчас только озвучила. Даже если мы говорим об абсолютном просветлении, то там не возникает ни одной волны. Но у тебя есть явное осознавание того, что ты есть но это даже не требует никакого объяснения. И это то, та эмоция, на самом деле, если мы вот можем описать это да, языком, которая абсолютно невыразима. Она за пределами вот этой там, любви, счастья, там, радости или страдания, еще чего-то, гнева какого-нибудь. То есть это все некие такие аллегории, которые отпадают, и вот остается абсолютная чистота, такая ясность, кристальная, невыразимость. И вот здесь ум, он, ну, он как раз, это вот явление очень хорошее, просто не нужно вестись на вот этот символ пресно, пусто, невкусно. Матрицу, короче, опять вспоминать, на день там вот кушу, да. Да. А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что э, сон в осознавании? Это у меня тоже такая, что я вообще вот рубит меня, вот даже сейчас я живой, сейчас спать хочу. Но ведь это распознается, что вот сейчас вот сон, да? То есть сейчас как будто сознание притупляется, и оно ну, как бы в сон уходит. Угу. Но ведь есть этого явное узнавание. Угу. То есть это, это говорит о, о осознанности. Если бы, ну, как бы вы... Как Если говорится, были в бессознательном. Ну, даже ой, поспал, встал, дальше пошел. А здесь уже вот. Mm. То есть это уже все в осознавании происходит. Некие перестройки в нейрофизиологической системе имеют место быть, потому что с пробуждением меняется все, даже группа крови может поменяться. Ну, то есть то различные эффекты явления происходят. Самое главное, не пугайтесь ничего. Все на своем месте. С вами ничего истинными не происходит, никогда не происходило, не будет происходить. Это как раз за это цепляется и пугается такое что типа, блин, все будет так однообразно. Распознается потом живость вообще всего. То есть это, это некая такая периферийная стадия. Но тут смотри, прогноз не ставьте, потому что он такой, ага, сейчас я тебе типа mm -hmm. отсвяжусь. Mm -hmm. И там не будет хорошо. Ну, еще сегодня тоже подкинул мне историю такой, у меня есть друг хороший. Он э, с этим Махараджи, по-моему, знаком. Махараджи, да, есть такой. Есть... Нет, Муджи. муджи. Ага. С Муджи, короче, вот. И такое этот... Играл в такое, в сознательного, а тут вообще вот просто конкретно. Ну, и, и как бы и все вокруг него в этой истории страдают. Вот, и он подкидывает, типа, ну вот же. Чё, есть откат, якобы, опять-таки, назад, что... Там пробуждение это не такое, это как его вакцина, которая на всю жизнь действует теперь. Будет обязательно откат какой-нибудь. Ну или в принципе он может случиться. А, по сути вообще на самом деле откатов нет. Их не может быть. Это если они бывают в том случае, если осознанно идет имитация. Потому что если вы в пробуждении идете за спасением, за облегчением, там, за, как говорится, опять-таки в этом выжить, то что истинное пробуждение, там все теряется. Там я вообще растворено. Ну, то есть ничего не остается. Это прозрение. И э, если цепкое эго, если есть залипон на различных идеях, верований, духовности, там, ритуальности или еще что-то, то, Но, конечно, этот процесс очень болезненный. И, в принципе, в данном случае, как только вы распознаете, что кроме вас нет, абсолютно нет никого, и весь этот феноменальный мир значит, разворачивается в тот момент, когда да, утром просыпаетесь, тело открывает глаза, все, картинка развернулась. И это явный указатель на то, что все, что происходит, это все происходит в вашем уме. Все персонажи бегают, все тут различные явления, и есть феномен, который называется «зеркало существования». Он отражает самые глубинные ваши подсознательные значит, верования, структуры в то, во что вы верите, через ближнего. Все. Если, соответственно, ты вокруг видишь страдания, а кто страдает? Задаются такие вопросы, которые вытаскивают из этого сна ментал. Кто страдает? И по факту пробуждение — это прозрение, это процесс распознавания, узнавания, где второй как функция вообще перестает существовать. Но пока пальцы туда развернуты, пока есть. То есть здесь просто на факт недопробужденность. То есть там, видимо, есть контекст какого-то залепона на благостных состояниях, что-то должно быть, ромашки и так далее, а тут, получается, ты открываешься всему. Боль приходит, уходит, то есть ты начинаешь исследовать, как это работает. Все. То есть, пока что, когда внимание еще вовне течет, и оно хочет что-то сделать с этими декорациями, еще больше засыпаете. Ну, то есть, там их Сейчас даже на вопрос: а кто страдает? вообще такой, а я-то вообще не страдает, я-то вообще не страдаю, это вот опять как, знаешь, это, ну, откры, ну переключила канал, и там какой-то сериал такой, и я такая, О, а -а -а, Хосе, не умирай! Да. при этом-то я сижу на диване, у меня все хорошо, я вообще не страдаю. <смех> <смех> ну, да, это вот, а, а, как называется, а, иллюзия невежества, да, сон сознания, когда ты глубоко там, значит, в этом страдании, еще всем бегаешь и рассказываешь, как ты страдаешь, <смех> еще всех вовлекаешь, давайте вместе все пострадаем. Вот ну, такое тоже случается. Ну, как вот действительно получается, с истинным пробуждением вас словно откидывают в кресло кинотеатра и только идет смотрение. И это некая стадия, когда смотрится вот это вот, весь механизм, как это все происходит. Когда это уже все явно уяснено, ваше внимание переключается на сам экран. Что бы ни происходило вот здесь, какая бы игра ни разворачивалась, образы, свет, тень, любовь, там, ненависть и так далее. Только на само смотрение. Ну это только на чистый белый экран. То есть сквозь эти образы, сквозь вот этот сюжет. Это уже об абсолютности говорится. И вот это как раз ровность. И вот это как индикатор, то есть все в вашем осознавании, когда, еще раз, жизненная ситуативность, как казалось бы, начинает заматывать. Кого заматывать? Никогда никого не заматывала. То есть все, что необходимо, это распознать, что кроме истинного я, кроме вот этого абсолюта, там, сознания, бог, любовь, да, термина, ничего другого нет и никогда не существовало. И тогда этот процесс глубинный, на нейронах происходит обнуление, все, то есть у вас явно очень распознается, когда идет некий захват, да, через гормоны чего-то, кого-то там что-то хочется, через еду, через отношения, там, через секс, я не знаю, через творчество, через ту же самую идею пробуждения, просветления. Вот это я, мое мне, да. Это все явно видится, и вот оставаясь в абсолютном беспристрастном смотрении, это самое явное, что вот что оно ну, вот есть, вот как есть. Там, тут даже ты распознаешь что никакого пути нет. То есть путь – это опять некое расстояние, как будто был какой-то отдельный, другой, но это фантом. Его никогда не существовало. Ему якобы нужен какой-то путь, чтобы прийти к себе. Но вы никогда не уходили от себя угу. вообще. Вы, вы с нами себе ближе, чем вот дыхание. Вот. Ум еще и подкидывает. Ого, 24 на 7. Это ж надо смотреть. Смотришь, какая работа. И <смех> <смех> легкая это работа из болот тащить бегемота. <смех> а работы-то нет. Это же всегда есть. Просто <смех> вот <это>. И Все. <смех> да. Ну вот с другими, конечно, вообще все равно играются. Другие прям. Ну, это так, в последнюю очередь вытекает вот эта идея, что есть ей кто-то другой. Причем вне зависимости, да. Персонажи вот здесь, вот потом мир объективный, да, кажется отдельным Это только кажимость. Это вот, это и есть иллюзия. И для того, чтобы распознать абсолютно реально, абсолютно единое, тут нужно просто смотреть, да, и увидеть, что вот так вот. Но так как восприятие через физические значит, глаза смотрится, кажется, что все отдельно. Как только переключается, никакой отдельности никогда не существовало. Это все происходит вот в осознавании. Оно, знаешь, как тоже таким этим мимолетное, как будто такое. проблески. Проблеск, да, что. Ну и опять, ну, там, видится тоже как абсурдом таким. А потом рас. Ну есть же, он же приходит. Ну хорошо, уже проблески есть. Уже проблески, распознавания есть. Тут э, в наблюдении тоже смотри, как возникает возможна идея, что быстрее это все-то. Угу. Быстрее это угу. все. Да, а да, нет, да. оно вот так. Оно проблеском случается, потом сборка идет. Опять проблеском случается, сборка идет. Это оно ну, как дыхание, так, вдох-выдох. И ты расслабляешься в этом абсолютно. Представишь ну, вот. чего бы либо искать, хотеть. Вот это, да? Как только вот этот ждун. Угу. Обдулен. Да. Ищущий ждун. Mm. Все. Вопрос с, с этим, кто я закрыт? Там же еще и контроль. Такой тоже. Как так-то? Ну, что-то делать. Надо же. Отпустить вот так вот все. На самотек. Ну да, здесь цепка держится, если еще ориентировки были на достигательство, целеполагание, коучинги, бизнесовые модели. Тут такое Я делатель сформирован. Который типа тут всем рулит. Mm -hmm. Спасибо. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Раз. Привет. В общем, про проблески вот девушка рассказывала. Ну, у меня случаются проблески, и в эти моменты у меня столько вопросов сразу возникает. И потом проблеск исчезает, и у меня вроде Да что там, как-то, ну, все затихает. И вот записал пару <смех> вопросов, проблеск, так скажем. И э, вот, ну как Я сейчас понимаю, что я сейчас в этом же состоянии нахожусь и пытаюсь вспомнить как бы то состояние но по сути всегда сейчас мы находимся ну то есть нету уже того состояния И что хотел вот. сейчас у меня не возникают этих мыслей почему-то но именно в проблеск это отчетливо прям вот типа хочется закричать типа вот Зачем я сейчас сунулся в эту тему? Вообще, что происходит? Что за фигня вообще? Типа Меня сейчас разнесет. Ну просто меня не станет. Как будто такой страх возникает. Сердце начинает бешено клатиться. И начинает удивлять масштаб вообще этого. То есть кажется, ну типа сначала казалось мне то, что ну типа философия какая-то, еще что-то. А как ты начинаешь углубляться и видеть, ну реально как бы, что это присутствует, и это есть, и все религии, вот это все, оказывается, об этом и говорилось, и оно настолько <смех> мощное, что, блин, я вообще не, даже не мог представить, насколько это сильная вообще штука, да даже штукой не назовешь, <смех> вообще просто <смех> сумасшедшая. И как это вообще люди это не видят? То есть, и опять же говорю, люди, я сейчас как бы, типа, не вижу. Но я понимаю, что я опять же тут же. Вот эта игра происходит, и она такая завораживающая вообще. Просто в последнее время я просто хожу и кайфую, так скажем. Такой вкус такой появился ко всему просто. Ну, сидишь, ничего делаешь, что же прикольно. Покушал там, прикольно. Поработал, прикольно. там С ребенком погулял, прикольно. Залип в телефоне, прикольно. Ну, то есть, вот так вот. А проблеск он как будто в десятки, в тысячи раз еще увеличивает вот это прикольно. И ты просто... О, ну это вообще мощно. Вот хотел поделиться с тобой, озвучить просто. Ты угу. прекрасно понимаешь, о чем я говорю. И в такие моменты я понимаю, что я просто себе не позволяю тотально в это погрузиться, что ли. Как-то mm -hmm. на интуитивном, интуитивном уровне. Не знаю, как это объяснить. В такой момент мне как будто нужна опора, что ли, какая-то. Я как будто настолько пропадаю, мне страшно становится, я как будто за что-то уцепиться хочу. Типа, блин, как будто проваливаешься, проваливаешься, проваливаешься, и нет конца, короче, дна вообще нет. этого. И вот хотел спросить, на что перейти, можно? вот, Как себя успокоить, типа... Катя мне сказала, вот, успокойся, дыши. Катя сказала, лети туда, успокойся, дыши. Смотри, хочет зацепиться ум. Но это как раз то самое, когда ни одной опоры, ни одной мысли, ни за что. И, естественно, у него возникает, как он описывает, некий страх, да, вот это вот, что я сейчас исчезну. Присмотрись, кто это заявляет. Это опять ум вот это и заявляет. Я сейчас исчезну, ведь... И вот такие символы: я с ума сойду, я сейчас исчезну, ничего не останется. Это, это, это его контроль, просто все. Его так размазывают, и он пытается хотя бы выкрикнуть в последний. Да, да. А ты будь внимателен, а кто когда существовал? Кто, кто там сейчас исчезает? То есть, и вот здесь более ясней все. Mm -hmm. ну, ну, да, страшно. Но тут еще, смотрите, у психики есть определенные свои, так скажем, Защитные механизмы, чтобы реально вообще с катушек не улететь. Да, да, ты да, там да. пришел <свят> вообще все забыл. Абсолютно забыл. Но оно потом на самом деле все собирается. То есть оно, оно как надо, так и соберется. Когда вот это глубочайшее доверие. То есть ты тут понимаешь, что ты вообще ничем не управляешь по факту. Угу. И вот это вот нечто большее, да, это-то и есть оно. Это и есть вот, вот, вот это, которое ну, он пытается описать, ну, то есть опять-таки в прогнозе, что я есть некий маленький, и вот это какое-то оно, которое большое. меня там большое засасывает. А по сути оно даже и небольшое, оно вообще безграничное. Вот, вот оно прямо сейчас. Только на осмотрение, наблюдение, безместерство не желаю. ну, Не надо ничего делать ни с чем но ты уже не сможешь <связывая> у тебя то есть уже явно есть распознавание что ты тут вот это вот само от себя <связывая> да, да. пытается ну очень удивительно <связывая> очень удивительно и как так это все незамечено как будто все спят так ну так при... и потом ну ходишь в таком состоянии смотришь на человека он что-то начинает тебе говорить что-то, какую-то идею там, ну, что-то тебе рассказывают, ты думаешь, блин, что? Что за херня? Типа, короче, вот так вот. Чё, ну, вообще, ходят что-то там, серьезным лицом начинают что-то доказывать, ну, это вообще все. Хочется, ну, поржать, ну, думаешь, так, сейчас, сейчас я тебе отвечу. Такой соберу сейчас, такой. Ну, смотрим. Ну, смотри. Ну, начинаешь играть. Вот реально играть начинаешь. Просто сцена везде, кругом получается сцена. И сейчас я сижу, играю с тобой просто. Вообще. да, Очень классно. Очень классно. И ум уже, он просто тебя развлекает, получается. Как приложение какое-то такое, знаешь. Включил. Так, что, давай там, поиграемся. И все, и погнали. Так, у меня что там, поиграемся еще? Если вот, кстати, да, вот прочитал еще раз, записал. Я представляю, если все люди, ну, все человеческие тела будут это видеть, ощущать и в таком экстазе находиться, ну в, вкус такой почувствует, то и представить невозможно, как мир изменится весь, ну вот эта планета вся вообще ну ты утром открой глаза и пусть у тебя уже мир да да изменился Но красивая ведь иллюзия. Игра-то красивая. кто-то проснулся, да? Как-то с ковидом были вообще. С ковидом, я думаю. Ну, это специально. Чтобы мы дома посидели, послушали себя. Коллективный сон. Ну, вопросов-то нет у меня, получается. Черт. Что-то надо говорить. Не надо ничего придумать. Можем и не говорить, можем поговорить. Ну, я чувствую, я сейчас могу придумать, но таких вопросов нет особо. Спасибо. Очень приятно. Очень-очень. Очень-очень. Теперь можно и про сосиски поговорить, да? В последнее время у меня этот... в, в, ну, в груди такое ощущение, что или что-то но, но не может и как-то как тяжко очень. У меня такого раньше не было, может, у тебя было такое? У меня чего только не было, и рвалось, и трещалось. Ну, давай посмотрим, чего там рвется. Тебя это пугает? Ну, иногда кажется, что сердце что-то там не выдерживает, что-то что как будто какая-то энергии может. Ну да, как рубильник она? включили а? просто. Рубильник включили просто. Рубильник? Ага. Где-то вот дней 10, может, две недели. А сатсанги давно слушаешь? Да я уже перестал слушать. А, все уже. Я просто начал на них приходить. именно различные случаются. Сейчас, если вообще берем, да, этот коллективный сон, действительно можно это назвать так, чтобы подклю... рубильничек-то включили, для того, чтобы, ну, что, пора уже, притвор... пора прекратить притворяться, проснулись и под одеялами и лежим, да, и нужно же как-то это вставать. Вставать. Поэтому какие-то различные явления в плане там, энергетики или еще что-то происходит, это нормально. Кажется, здесь порвет, там порвет, здесь жало, кости выворачивает или еще что-то. Ну, нормально. Когда это в осознавание, то это очень быстро проходит. И ты не начинаешь вот этого страдать. Ну, что-то не так. Иммунитет восстанавливается. Становится отличным, когда начинаете по-настоящему заниматься самоисследованием. Не таким там каким-то, а вот ну просто. И в какой-то момент действительно наступает вот эта вот тошнота от всех этих мастеров знаний и так далее и тому подобное. хочется там поставить куда подальше. Тоже хорошее явление. Это как раз, когда внимание разворачивается, и ты начинаешь по-настоящему исследовать, не опираясь на внешние авторитеты, на какие-либо знания. То есть все, что ты знал до этого момента, ты просто отпустил. И тогда вот этот вот эффект, да, когда не за что опереться. И глубоко на подсознательном уровне начинает происходить вот этот феномен некой тревожности. Что-то такое тут там происходит. На самом деле это просто ума. Контроль ослабевает. Он уже там вот эти вот идеи, знания чувствует, что все вот, все это отпускается. Опереться не за что. И во всей нейрофизиологической, психической системе идет перестройка. И вот эти феномены там, тревожности, бессмысленницы, потери смысла, еще что-то. Это как раз, когда... Мы к нулю приближаемся. Нулевая такая. Точка. Нуль-нуля. Абсолютную нулевость. И здесь, естественно, у него хватка ослабевает. А делать уже ничего не можешь. Не помолиться некому. Потому что, понимаешь, уже никого нет. Это значит процесс того, что из нейронов вытекает вот это вот еще раз опора на внешние какие-то Фигуры персонажа на внешнюю объективность. Все нормально с тобой. И необходимо быть внимательным. Возникает ли еще вот этот ищущий? феномен ищущего, да? То есть что-то найти, что-то не так, как-то вот должно что-то быть. что если долго а, в, слушали сатсанги, какие-то знания или ещё что-то, там уже сформирована некая идея о просветлении, и кажется, что должно вот быть так, Еще опыты других наляплены, там целая вообще просто вот такая идея кружится. И ты, получается, упускаешь, вот оно, само естество, которое прямо сейчас. Есть, и ничего для этого абсолютно не надо делать. И как только возникает, нужно просто смотреть наблюдение. Это опять погруженность в сон ментала. То есть ты прямо сейчас есен, как само сущее существование, да, ну, так скажем, как, как оно. Ну, то есть к символам не прилепляйтесь, потому что он там начнет уже. Как то, что невозможно описать ни единым словом, и куда бы ни тыкнул, ты не можешь это и найти, потому что это никогда не потеряно. Вот феномен такой. И тут такой, как бы, опять-таки у него тупничок типа бессмысленница, потому что там все время был какой-то смысл, искался какой-то смысл. Вот я просветлею, мне что-то будет. А здесь ты вот так вот совсем с этим и остаешься. Расслабляешься во всем этом, можно так сказать. Спасибо. На самом деле он никогда ничего не контролировал. Это иллюзия контроля. Точно так же, как он никогда не был в никаком невежестве. Это иллюзия невежества. Иллюзия. То, чего на самом деле нет. Угу. совсем не получается. Если в жизненной ситуативности происходят такие состояния агрессии, гнева или еще что-то, страдания глубочайшего, безысходности, все это на самом месте для того, чтобы развернулись и распознали суть себя, чтобы случилось узнавание, чтобы случилось явное распознавание. Угу. <coughs> Нет, вот прямо сейчас что бы ни происходило, какая бы динамика здесь да, не возникала, есть некая основа, в которой все это случается. Говорение, видение, слышание, чувствование, мир объектов. Происходит все естественно. Тело открыло глаза, краски возникли. Тело закрыло глаза, стадия сна со сновидениями. Там тоже еще что-то там. Бульк-бульк, волновая динамика какая. Потом стадия глубокого сна. Вот там, где отдых происходит. Ведь там происходит такой прям самый настоящий отдых. Там не возникает никакой инерции, никакого движения, никакого я. Никакого восприятия, никакого деятеля. Но ведь потом опять хоп, и мир возник. И для того, чтобы все эти три феномена да, происходили, они в чем-то происходят. Входят они в вас, как в осознавании, в, этом, в этой абсолютности. стала очень хорошо стало распознавать когда привычно близкие начинают манипулировать там ну, сразу заметно и какая-то немножко моя реакция сейчас другая и знаете, я прям вижу как будто как вот вперед какая-то энергия вышла манипулировать а когда видят что я так уже не реагирую спокойно она как будто обратно втягивается и все и... И никто не обижается, самое главное, как будто так и надо. Это очень хорошо стало распознаваться. А вот по поводу симуляции, это я писалось. Симуляции много в себе, как ее распознать. Ну, здесь через наблюдение. Все через наблюдение. Тут уже очень тонко ты начинаешь видеть, как ну, тело, оно в связке с умом да, работает. Есть ну, как сказать, феномен десимуляции, когда актер выходит на сцену, выучил их прекрасно свою роль, отыграл свою роль, но тело в этом не, не принимает участие то есть оно не подкреплено гормональной эмоциональной волной. А симуляция, актер выходит на сцену, он также может прекрасно играть, но чуть-чуть, если он забывает, что он играет включается эмоционально-гормональное. То есть он начинает по-настоящему страдать, по-настоящему болеть и так далее и тому подобное. Но это такое глубинное уже распознавание именно в самоисследовании за всеми феноменами, которые происходят в, вот в этом теле-уме. То есть там уже все, начинаешь болеть, ты так, так стоп, а что а это за болезнь? Кому? Для кого? Стоп, Давай. что туда заложено? Саму себя пожалеть или как? Ну, или там бывает, да, бывает, ты видишь, что вот сейчас тель, тело перезагрузка идет, но ну, вот оно поболело, пережиглось там час-два сутки, все, потом встала, пошла. Но когда вот это начинает растягиваться, гармонь, играй гармонь гормонов, то это да, это вот уже такое, все размазались, такие все бедные, несчастные, жертвенные, все тут болеют и так далее и тому подобное. На самом деле то есть в свое время отыгрывалась роль там в целительницу и явно виделось что болезни нет как говорится все болезни от ума когда ум обнулен то болеть некому И все эти манипуляции, да, они очень явно, особенно через близких, начинают распознаваться. Но опять-таки, давай присмотримся, а существуют там другие, или это зеркало существования, еще раз так работает, и когда у тебя действительно реакции не возникает, это обнуляется. Почему все-таки еще бывает, что уже и видишь, вроде бы, что, что то ты... То, что вы а все равно, даже все равно продолжаешь это делать. Инерция, еще инерция, она а, доигрывается. Потому что запал был сильный, желание какое-то было настолько сильно. А, это как, ну, вентилятор крутится, крутится, выдернули из розетки. Но у него есть еще некая инерция в этой плотности да, крутиться И вот этот сам, он, сам вот этот феномен, вот этот процесс, да это действительно это настолько безжалостная милость когда ты все это видишь тебе хочется вроде как бы ну ты же уже вроде в ясности, в осознанности а оно хоп-хоп уговорится ты не хотела Я этого говорить себя взять и а все равно продолжаешь говорить и вот тут вот, если у тебя вот это качество юмора есть, посмеяться над всем этим то есть не впасть в самобичевание а просто посмеяться и вот оно обнуляет потом уже сидишь с ней, все равно договоришь сначала. Я так понимаю, что даже вопрос невозможно задать, потому что я только что-то... Только что-то появляется, ты отвечаешь. Чего вообще ты начинаешь? А мы уже все равно начинаем. И стоило тебе ехать сюда, не значит приехал, не значит приехал. Ну просто я хочу сказать, настолько все очевидно. Вот надо куда-то приехать, чтобы вот это опять вот все увидеть вот с этой точки что это Так надо на да? Ну мы ж на сцену вышли проиграть. Ну, вот с этими вопросами, кстати, давно уже такая фигня. Я просто на это не обращал внимания там чего-то а на самом деле это красота <смех> <И тут>. <смех> <смех> просто у меня когда вот, в твоем присутствии даже когда я тебя слушала, э, ну не только тебя там кого-то другого есть такой вот даже не, вопрос задать просто все настолько вот растворяешься ты в этом mm -hmm. вот один экран остается Ум пытается что-то задать, ну как бы хочется, а у тебя вот нету ничего. так и так здорово вот, вот в этом. Почему-то в присутствии вот это сильнее проявляется. Ну как бы. Может быть, мне так кажется, конечно, я не знаю. Ну, Мы многие так говорят, момент. наверное, так и есть. Я я так понимаю, потому что, ну не потому что, в общем-то. Не то, чтобы так. Они, да, Для... они растворяются. Не только ты хочешь что-то спросить, вот все равно сформировать, как, ну как же, ты же приехал, чтобы... И хоп, и человек либо задает, либо отвечает. зачем через свой рот напрягаться, да? Задавать такие феномены как раз и показывают явно указывают на то, что единое сознание один большой ум да, который в распознавании в узнавании становится тождественным сознанию и распознается, что ничего кроме как вот этого никогда не существовало не существует и не будет существовать все вот через близких вот, был, да? не, просто, вот, через близких оно так и будет отыгрываться пока ты не начнешь рефлексировать, то есть это твоя рефлексия такая определенная, да, какие-то ситуации повторяющие? Пока она не обнулится mm -hmm. рефлексия вот эта mm -hmm. то есть оно вылазит, если оно вылазит значит еще есть э по поводу этого какое-то мнение какая-то идея mm -hmm. да? Mm -hmm. как только у тебя беспристрастное свидетельствование ко всему все что бы ни происходило, ни Чтобы... внутрь. Да. внутрь, где это, как это, кто это? Ну, где как кто, тут уже просто смотрение на само смотрение. то есть где как кто, здесь уже ум очень тихонечко начинает через эти вопросы даже вылазить, там и что-то там хотеть понять, осознать. А тут что бы ни происходило, смотрение на смотрение, все. вот она беспристрастность. И здесь искренне нужно смотреть, то есть не начать играть. То есть если оно еще на гормонах играется, то это явно очевидно. Если там что-то происходит, и ты пытаешься задвинуть, то есть, значит ты считаешь, что это уже как-то неправильно. Ну так же, верно? Поэтому в пробужденном самосознавании открытость, тотальная открытость, уязвимость. Вот. Обнаженность, можно сказать Вот оно естественно И ты просто как само смотрение Свидетельствуешь любую динамику И в то же время еще свидетельствование Самого свидетельствования Вот оно Всеобъемлющее интегральное Видение, так сказать Смотрение И вопросов ни к чему не возникает Но если возникает что-то, значит ну, Присмотреть, чего там, у кого Кто там посчитал, как должно быть по идее это да, разворот то идет и все говорили опять что что-то должно быть как-то по-другому там есть мнение есть некая определенная идея какого-либо мировоззрения но ну, это тоже на своем месте на самом деле ну вот оно просто вот тут вот даже видеть вот это вот захват есть доказать там себе или кому-то правду или еще что-то это же тоже некий галюн. кажется что я весь такой просветлел, пробудился, а вы все спите. А ты в этот момент еще глубине присмотрись, кто там спит или красиво для тебя играют, для твоего просветленного ума. гринчу нет божественная лила космическая шутка со всеми горестями радостями ну и когда сюжетики заворачиваются одни и те же уже так стоп-стоп давай-ка я посмотрю на все это в своем присутствии именно вот это тоже такая игра тоже мысли такая у меня по факту то тут нет то есть вот феномен то того что кажется что опять отдельности да привычка ума цепляться за формы не сквозь не еще раз да не в экран смотреть при всем при том, что экран это сама прозрачность. Это как прозрачное небо. Ничего не ожидайте, не ищите. Чтобы не возникало, не обращаем на это внимания. Распознайте, прогнозирует ли он следующий миг. Самое неуютное оставаться в том, что есть, прям как есть. Особенно, если накатывает какие-то явления, которые он описывает печалью, тоской или еще чем-то. Просто не ведитесь. Не ведитесь даже, также на такие символы, как тишина, пустота. Я есть все, я есть ничто и так далее и тому подобное. Смотрение на само смотрение. Сказала, то ли я сказал, но это так все хорошо видно, то есть по сути это вот так устроено, да? Просто вот крутится жвачка вот угу. И ты веришь нее, Как только ты туда чуть-чуть. Я, да, я, я все Поэтому вот он. Здесь эпизод фирма фильма "Револьвер", когда в лифте он едет, вот когда ты. Я тебе друг, я тебе враг. Все выложит, все карты, все козыри. Лишь бы только с ним вступили значит, в действие. Да, в какую то вера какая-то случилась. Хоть в одну мысль. Поэтому это все как без грани, прозрачное небо. В нем проплывают а, мысли. да, То есть они возникли из ниоткуда, исчезли никуда. Если ты не посчитал ее вкусной и началась с ней взаимодействовать. Не приняла ее на веру. И явно видится, что там не миллионы мыслей, там три-четыре. Да, и он один и тот же разворачивает, разворачивает, разворачивает. может происходило, да? Какие-то вот такие вещи там. Тут кольмил ну, там отвалился. Вскрикнула, да, это то же самое. В какой-то момент его просто ничего. И еще будьте внимательны, как начинает через тело. А как Ай, как неуютно. Или еще что-то. Или куда-то побежать надо. и встать. Ой, нога заболела. Ну то есть, что ум тела в связке работает. И когда вот в тотальном, да, бдительном присутствии явно вообще видится его самые тонкие вот эти вот я не высижу, и меня тут заболело. чешется, тут колется. Не могу больше сидеть. Честно, пришел вообще Выпусти меня Выпусти Охрана к двери Не пускаем <с000> Огни горят. Ну пойдем хоть по писем, да? <с000> <с000> ты <его> не возразишь. <с000> Можно прямым вопросом, кто хочет писать? <с000> <с000> И по наблюданию. Тело-тело не я. ведь сквозь этого ощущается вот этот некий фон присутствия да? как только опять-таки с чем-то ну, условно говоря отождествился то есть что-то показалось более вкусней выпрыгивает внимание сидим-то. Да капец. <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> Абсолютно не хочешь, чтобы вставали, да? <соценно> <соценно> Кто там телом управляет?